Всем привет! Мы в отеле Ливачка. Это аэропорт Беломасса. Тебя... Кафе! Не слишком Можете видеть кристальная голубая вода она тут везде и реально море это просто фантастика тут на дне белые камни известняк и они дают дают вот этот вот цвет как на мальдивах да когда белый песок и то же самое здесь вода нереального цвета отель полностью ориентирован на семьи с детьми поэтому процентов. Людей, которые здесь, это семьи с клубничками, с малышками. За счет того, что люди отдыхают с детьми и есть возможность отдохнуть, и дети все очень позитивные, очень улыбчивые. 50-50 иностранцев русских, наверное, даже поменьше, то есть в общей массе англии Германия, Россия, Япония. У нас до этого был любимый отель Amara лакшари Это район Токерово. Кимер. Прилетев сюда, мы все сравниваем с Амара. вот, Амара просто отдыхает, по сравнению с этим отелем. Номера маленькие, 29 метров. Такой привет из 60 -х. Абсолютно простенький, но не в номера мы летим отдыхать. Мы летим за красотой природы и хорошим сервисом, и хорошим отдыхом, была. Что могу сказать, для желающих получить номер Севью, причем именно на первой береговой линии, Посмотрите на сайте самого отеля, там очень хороший есть план. И вот если вы просто купите севью, вам могут дать вторую, третью линию, где у вас будет условно севью, там через какие-то деревья, через какие-то другие номера, ну, севью будет. Если вы хотите засыпать под шум прибоя, просыпаться под шум прибоя, выходить на балкон и видеть вот так вот море, выбирайте корпус семена. Для того, чтобы получить принципиальный корпус семена, вам нужно выбрать номер севью плюс джазбор. Тогда у вас будет джакузи на балконе. Такие номера просто есть только в этом корпусе. Он находится на первой береговой линии. У вас будет джакузи на балконе и просто нереально потрясающий вид на первую береговую линию. Эти номера не сильно превышают по стоимости обычные номера. Поэтому, на мой взгляд, оно того стоит. Реальный минус в этом отеле – это отсутствие интернета. Точнее, он есть, но он очень слабый. и его ограничивают. Ограничивают для чего? Для того, чтобы у них есть премиум-интернет, который они продают. Стоит он 15 евро на 3 дня и 25 евро на неделю. Не знаю, мы его не покупали, не тестировали, но, видимо, он будет работать нормально. Интернет, который бесплатный в отеле, он не пашет. Он, ты приходишь в зону туда, его нет вообще, ты приходишь в зону туда, его нет, вообще вроде пришел в зону где есть интернет включился и он тут же отключился на аудиозвонки еще он куда бедно работает на видеозвонки он не работает вообще то есть к этому готовьтесь что вам придется либо заплатить интернет за интернет либо вы будете пребывать здесь без интернета вылавливая какие-то маленькую месечку, чтобы загрузить фотографии, отправить ее родным. Ресторан нереально большой, есть зона для вегетарианцев, есть детская зона, есть, да даже я не знаю, чего там нет. Мороженые, пирожные, тортики, все в таком количестве, что равнодушных не найдется. Свежевыжатые соки, морковные, огуречные, Апельсиновые стоят несколько автоматов, которые давят апельсиновый сок. Большое количество автоматов, пучинаторов которые готовят хороший свежемолотый кофе, ни в коем случае не разбодяженный вот этот растворимый, который пить невозможно. Нет, это действительно очень хороший кофе. Вот еще одна немаловажная деталь, которая стоит на каждом углу, очень хорошая для, для дезинфекта для рук. И вот он, ресторан. И вот таких вот краников по всему ресторану штуки три. Ну, таких зон с краниками штуки три. Чтобы вы понимали, 7 часов никто не ломится на ужин. Ну, то есть ломится, конечно, но без фанатизма. 30 процентов столиков. Это вот вот они вот по всей длине. Вот так вот. То есть можно сесть. Да какой? Пятьдесят процентов столько с видом на море. То, что я сейчас буду делать, не очень стыдно, но я пойду. Вау! Какая красота! Но я пойду снимать, что же там есть в ресторане. Привет. Вау, оу шикарный просто с бараниной. Ну и просто я, если честно, за три дня не обходила его ни разу, потому что я обычно останавливаюсь на зоне гриф. Курица в красном мире. Морковка парабая, посок с чем-то. Турецкая самца. Сартизовая шутка. Опять какая-то рыбка. Папушку. Самая популярная зона. Зона фарки. Где готовят бургеры? Уже закончились. Круг кольца. Бугеры все подается моментом. Фелимешки. Это зона итальянской кухни. Равиоли, такие спают Нереальное количество закусок солений, сыров. И это я еще не половину не прошла. даже не смотрела, но я думаю, что уже как-то понятно. А -а -а. Отдельная зона вегетарианцев, а, пицца, вегетариан, понятно, что исключительно. Да, Тофу, на и все остальное. Нереальное количество пицц. И это не сегодня, это ежедневно тупы обязательно. На завтрак всегда есть кашки, хлоп. но ну, это понятно, никуда надеваются. При этом на завтрак стол не намного беднее. Зона хлебушек. Какие-то срочки. Пшеничные котлетки с мясом. Это уже пошло все для деток. Фаршированная курица топкопы. Господи. Эй, булбург лов. Ответов бумаги. Зона вкусняшек. Выбрала, нет? Как тут выбрать? Глаза разбегаются. А еще сидишь за завтраком? Тебе клабысь рядом прилетаем. По да. выражению Территория отеля просто фантастическая. Отель полностью закрыт горами со всех сторон. Кругом ступеньки, как бы с одной стороны это плохо. При этом помимо ступенек всегда есть дублирующие пандусы есть лифты. То есть для людей с колясками нет ни малейших проблем передвижения, продуман каждый шаг. Отдельного внимания заслуживает ясельки детский сад. Стоимость отеля входит... То есть вам не потребуется здесь нянечка, потому что малышей с 9 месяцев принимают в ясельки не на полный день, но у родителей есть возможность от них отдохнуть. Есть группа для малышей с 3 до 5 лет и группа от 6 лет, где малышей забирают, можно сдать их в 10 утра, и забрать его можно только в 22-30. За это время детей 4 раза покормят, сводят в аквапарк, сводят на море, придумают развлекаловку, какие-то игры, какие-то разрисовки лиц с ними гуляют по всей территории разучивают какие-то анимацию потом это устраивают родителям вечером анимацию с детьми прям очень здорово и опять-таки большое количество персонала в садике ты понимаешь, что все абсолютно дети под присмотром их намажут, их переоденут и видно главное видно, что они работают с детьми не потому, что им приходится как я видела в других отелях а чё, на поиграй, иди в какую-нибудь компьютерную игрушку. Вон там стоит планшифейшн. Отстань от меня. Это реальная ситуация, которую я видела очень во многих отелях. Здесь нет. Они видно, что им нравится общаться с детьми. Они с ними играют, они идут в обед, они всех приветствуют, они улыбаются. То есть это люди, действительно, которым нравится работать с детьми. В отеле есть аквапарк. Он называется детский рай, и этим он говорит сам за себя. То есть аквапарк больше ориентирован на детишек. Для взрослых там найдутся какие-то бассейны и три горки. Все остальное, в принципе, ориентировано на детишек. При этом там есть какие-то дорожки, серпантины, подвесные мостики, подвесные ступеньки, какие-то шалашки То есть я сама как ребенок бегала по этим лабиринтикам То есть развлечений более чем, если вдруг выдалась непогода и море штормит вы всегда можете провести день в аквапарке. Также там есть чем перекусить в обед. Небольшой выбор. Есть картофель-пюре, картофель-фри, бургеры, кебабы. Ну, салатики. Выбор совсем небольшой. Там штук 10 горячего и штук там 10 салатов, Мороженое. Для людей, которые отдыхают без ребенка, для вас тоже есть места в этом отеле. Во-первых, есть в самом отеле места, куда не допускаются дети вообще. То есть там прям стоят таблички 16 И если вы даже отдыхаете с ребенком, вас туда не пустят. То есть вы сдаете ребенка, да, можете прийти туда. Это шикарный бассейн с панорамным видом. Есть такие места на пляже. То есть всегда есть. И самое главное, в этом же отеле в Лике есть ответление небольшое в сторону. Там есть э, часть отеля, называется Синтида. Вот туда люди с не, не допускаются вообще. Там абсолютная зона релакс, там у них свой ресторан, у них своя отдельная зона. То есть люди из Синтиды сюда могут ходить, они ходят играть в теннис, они ходят играть в гольф. Люди из Лики туда не допускаются. Естественно, как в любом отеле есть волейбол, но при этом э, есть какие-то танцы, развлечения для пенсионеров, желающих похудеть. То есть там прям у них целая секта, они ходят такие раз-раз-раз, довольно счастливые, фотки вместе. Ну, то есть видно полный позитив, при этом, ну, видно действительно, что люди довольны. Я так понимаю, что в большинстве случаев то, то, что я смотрю, это бабушки, которые приезжают вместе с семьями. И бабушкам тоже есть чем заняться, потому что у них тут своя группа пенсионеров. Очень много теннисных кортов, где играют. Точно так же люди разных возрастов, как профессионально, так и непрофессионально. Теннисная ракетка стоит 1 штука 5 евро в день. А, залог 50 евро за ракетку. Большой гольф, мини-гольф. То есть я даже не представляю, чтобы тут не нашлось чем заняться. Клюшки стоят... По-моему, также 10 евро в день, по-моему, без залога. Бесплатно из развлечений есть каноэ, двухместное каноэ вы можете поплавать. Смотрите, какая прозрачная вода, даже на таком глубине видно все камни. Вверх, может быть, реально. Параглайдинг, ой-ой-ой, а, короче, отсюда, сюда, точнее, съезжается Турции на этот параглайдинг. И он как раз приземляется возле ресторана. То есть вы сидите, идти, у вас, амраз, кто-то прилетает. Про, про гладинг отдельно, потом расскажу. Море бывает неспокойным, и поэтому людям с детьми там, тяжело будет войти в воду. Но специально для этого предусмотрен детский пляж. Это огромная из высокой насыпь из камней. Даже при самых сильных волнах волны туда не добивают. И получается полностью закрытая лагуна циркулирующий конечно, водой, но при этом абсолютно без волн. И она там теплее, градуса на 2, потому что она хоть и циркулирует, но все равно более мелко и солнышком прогревается. Много нереально красивых мест, где вы можете сделать потрясающие фотки для инстаграма, и ты прям видишь, что они продуманы. То есть какие-то качели на пляже, которые полностью создают эффект, что ты на Мальдивах в сочетании с цветом моря, и вот прям вот, -вот, -вот как положено на Мальдивах вот эти вот качели какие-то зоны 16+, плюс с открытыми бассейнами, которые делают панорам прямо в море, какие-то такие уголки, ты идешь такой, ух ты, там столик с какими-то разноцветными тыквами, которые на фоне которых тоже прям мозг взрывается от яркости красок на солнце. Надеюсь, мой обзор будет полезен людям, которые выбирают место отдыха. Подписывайтесь, ставите лайки, а я вам еще что-нибудь интересное скажу.